Дискуссия вокруг Собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая в очередную годовщину падения Константинополя в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Раджаб Тайб Эрдоган поручил изучить возможность превращения Собора Святой Софии в мечеть. 10 июля он сообщил, что религиозные обряды начнутся через две недели, в пятницу 24 числа. Такое решение раскритиковали как западные страны, так и Россия выступила Госдума, она посвятила специальное заседание обсуждения этого вопроса и единогласно приняли обращение к Эрдогану, воздержаться от смены статуса. Но ну, а то, что Эрдоган и турецкие парламентарии не последовали этому совету, здесь Турция не имела в виду конкретно удар против России, а просто настаивает на своей политике, на возрождение османского духа, на возрождение имперской идеологии. По мнению доцента КФУ Альберта Белоглазова, большую популярность в Турции обретает идеология неоосманизма, предполагающая усиление влияния на территориях ранее входивших в состав империи. У такой политики должен быть свой яркий зримый символ. И на эту роль отлично подходит Айя София, обращенная Мехмедом II завоевателем из христианского храма в главную мечеть своей столицы. Мы наблюдаем в последнее время много активных шагов в Турции, в частности в Сирии, где было уже несколько крупных военных операций в Ираке, вот, вмешательство в гражданскую войну, в Ливии. Все эти моменты показывают, что Османская империя, располагавшаяся во всех этих территориях, она где-то в сознании, в ментальном пространстве Турции, ее руководство присутствует. Вот. И нужно здесь символ, символ объединяющий, показывающий направление вот. А ничего лучше, чем Ая софия на мой взгляд, здесь быть не может. Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов. Тем не менее, Эрдоган призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Ая софии статуса мечети. Причем возражения против постановления будут расцениваться как нарушение суверенитета. Вторая задача – это э, приобретение э, бонусов во внутренней политике, потому что... Ну, как в любой стране затронутый коронавирусом, в Турции нарастает недовольство правительством. И здесь Тургану нужна какая-то ну, понятная победа, какое-то приятное событие, которое победит его электорат. А его электорат, как показали события предыдущих выборов, то есть неочередных выборов президента 2018 года и голосования по поправкам в Конституции 2018 это в основном турецкая глубинка. Камиль Гемоздинов, Универньюз.